Здравствуйте! Расскажите, пожалуйста, какое вы движение представляете и чем вы занимаетесь? <связать> для московского фермера фермерское хозяйство поздравляю и, и хотела на сегодняшний день представить московские очень интересную, удивительную тему я хотел бы, конечно, коснуться основы всей нашей жизни потому что на сегодняшний день мы не всегда понимаем, что есть торговля в ресторане, в ресторане, в как раз все проблемы да, в Санкт-Петербурге возникают, да, возникают, да, возникают у нас проблемы. Да, это пробки, которые в Москве находятся. Скученность, Кавказская вот, диаспорт, которые во всем этом виноваты. Вот я хотел осветить эту тему, что, от которой зависит наши проблема. Получим города Москвы, Если взять историю, России, России, то мы знаем, если брать 90-й год то главная функция была постановления российского государства, это комиссия контролла, направления России. В Торговля Киевской Руси – это то, от чего исходило основное главное направление экономики при становлении российского государства. И на сегодняшний день, на сегодняшний день, у нас торговля не работает, и торговля с вами превратила рынок с выходом. в Москве видно, что у нас сейчас говорится, весь Советский Союз стал весь в нашей столице, и получается жизни нет ни не нам самим, ни тем людям, которые проживают. А если бы мы торговцы, не стекли бы народного хозяйства, как она существовала в советские годы, в Белоруссии в Белоруссии, Естественно, все проблемы, многие проблемы, которые решились, это у нас деньги на, на, на социальные нужды и на выполнение государственных жизнь. Мы только торговли, это единственная отрасль, связующая с тем, что на сегодняшний день ну, она разрушена. Ну а конечный результат, все мы все же знаем, это два ну, Отсутствие, индукции, в отсутствие вот этой торговли. Сейчас Если у вас какие вопросы... uh, uh, У вас uh, имеется какая-то хотя бы минимальная программа действий по пунктам, что что то-то то-то то-то надо сделать, чтобы uh, вот стало хорошо. Так как я выше чиновник до основного управления торговлей, и все систему, система, система эта работа, на общем все известна. Я могу проще сказать, просто нужно заниматься торговлей. Понимаете? На торговле понятие непростое, потому что здесь надо понимать, надо иметь Но высшую квалификацию, чтобы понимать, о чем это речь. На сегодняшний день властная структура структура. Мы тратили, так сказать, рычаги управления торговлей. И вот то, что сейчас мы видим творится у нас в нашей столице, это вот результат в 2014-м Значит, что еще хочу сказать. 100 лет, 600 лет тому назад Византийский импирь как раз появился по этой причине безопрады рычагов управления торговлей. Что делать? Сегодняшнее такое предложение обращения к московской общественности как раз я и хотел предложить на сегодняшний день начинать обсуждать эту тему, понимать, в чем ее суть дела, а потом дальше уже начинать. Это не просто так вот с молотком взял и начинаешь решать эти проблемы, а более прочный способ. Ну да, а который связан вообще со всей экономикой страны. Это не так же просто. Понять торговлю это не, не так просто. Да? Рядовому человеку, имеющему образование, он, может, вряд ли он может понять, что такое торговля. Вот я хотел бы с вами поговорить. Вот вы приходите, да? Куда вы приходите за покупками? Наверное, даже -магазин, в магазинах, конечно. Да, конечно, да. Но запомните, у нас магазинов нет на сегодняшний день. Вы Каких магазинов? Магазинов у нас на сегодняшний день нет. Я могу это объяснить. Дальше, дальше знаем, Что вы покупаете в ваших магазинах? Товары, да? А там э, но, там ну там еду, какие-нибудь пельмени. А, товары я тоже иногда покупаю, э, ну, есть несколько там гипермаркетов, типа Техносила, Медиамаркт, вот я могу... То есть, тот... представление, что вы едете в магазине, например, на Берзину, например, товар, да? А, ну, расскажи... Что это а скажи... -то товар, что это товар, кусок колбасы молоко. Аж... А ш... Да. Но а вот видите, у нас товар, поэтому вам надо еще долго много объяснять вообще, что такое товар. На самом деле вы покупаете не товары, а вы на самом деле покупаете продукцию построенного бизнеса или продукты иностранных товаров. Здесь тоже надо разбираться. То есть только какие вещи, но и так все просто. Нет, нет. спасибо за это.